Всем привет! 32-летний Павел Прилучный вскоре после разрыва с Агатой Муценицы стал строить отношения со звездой сериала «Папины дочки» 34-летней Мирославой Карпович. В сети уже не первую неделю говорят о том, что артист решил съехаться с возлюбленной, но обосноваться в прежнем доме артисту оказалось плохой идеей. В итоге мужчина выставил свой особняк, где некогда жил с супругой и наследниками, на продажу. На текущий момент жилплощадь находится в залоге. Временное пристанище знаменитостям предоставили друзья. Дом находится недалеко от поселка Трувиль, где Павел раньше жил с семьей. Напомним, что о расставании Прилучного и Муценицы стало известно весной этого года. Этот союз просуществовал 9 лет. В период карантина Агата пожаловалась на неадекватное поведение мужа, после чего съехала от него вместе с детьми.